Всем привет! Сегодня посмотрим очень быстро и коротко на такую интересную стандартную функцию как call once. call once. как бы призвана эта функция вызывать некий объект один раз, даже если это будет запущено мгновенно, ну можно так сказать с нескольких потоков. То есть гарантируется, что данный объект, в данном случае эта функция, будет вызвана всего лишь один раз. Но для Ethogo, конечно же, надо нам делать вот так вот. Объявить статический объект, флаг, once флаг. Вот, тут какая-то структура, тут есть, смотреть не будем. Вот, дальше, вызвать, вызвать call once. Какие параметры принимает? Ну, первое, это флаг. Вот, вот этот флаг, вот этот объект. Дальше принимает функцию, а дальше параметры, если есть у функции параметры. В данном случае, как я думаю, вы понимаете, функция должна быть статическая. Но ну, если это функция член класса, вот, либо же обычная функция, если она не относится ни к какому классу. Вот. И если параметров нету, это опускается. Если есть параметры, то через запятую и, идут. Um, то есть раньше, смотрите, один из способов тоже был вот такой. И он тоже вроде как бы работал. То есть static uh, bool, к примеру, false. Вот. Дальше, дальше было вот такое. если не b то мы могли вызывать и нит вот типа такого ну давайте запустим сначала это e ах да да да вот так вот надо было сделать и дальше b равно true и мы запускаем старый вариант и как вы видите почему-то у нас произошло два вызова давайте я запущу еще раз а знаете почему потому что потому что надо было сразу э, сделать вот так вот и здесь по идее один вызов будет но как вы видите э, строчек больше допустил небольшую ошибку и в принципе вроде бы запускается один раз ну что произошло произошло то что в предыдущем варианте да, один поток сюда зашел второй зашел потом какой-то из них выставил флажок ну а третий четвертый пятый потоки уже сюда не зашли вот я запускаю потоки вот то есть раньше обходились так и в принципе сейчас тоже можно так обходиться вот таким способом но гораздо элегантнее делать это с помощью средства языка и эти средства есть Поэтому, если вам что-то нужно, нужно вызвать какую-то функцию один раз и при этом иметь гарантию, что она вызывается всего лишь один раз, даже если много потоков запущено и много потоков пытаются создать объект этого типа, ну или что-то вроде того. В данном случае это эмуляция какой-то, к примеру, c библиотеки, ну, либо же C++ библиотеки, инициализация которой, к примеру, может происходить, но ну, обычно, только один раз. То есть нельзя библиотеку в одном процессе, к примеру, проинициализировать 15 раз. Достаточно одного раза, и это будет правильно. Соответственно, для этого можно где-то в каком-то описать какую-то функцию, назвать ее init library once, чтобы было понятно другим разработчикам и вам, ну, которые будут просматривать код, что эта функция делает, для чего она. И, соответственно, воспользоваться вот такой записью. И ваша функция, а дальше, так как мы говорим про какую-то некую абстрактную библиотеку, которая есть где-то там, то она проинициализируется всего лишь один раз. Вот. Поэтому пользуйтесь. Функция call once, она гарантирует еще раз, что будет вызвана функция всего лишь один раз, даже если много потоков. вот Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.